Привет! С вами Юрий Худоченко, эксперт по продвижению бизнеса в интернете. Как всегда, делюсь тем, что работает. Сегодня я расскажу и покажу, как правильно выкладывать истории в контакте с компьютером, чтобы все работало без использования мобильных устройств. Также этот метод поможет увеличить охват поста, что немаловажно продвижение своего бизнеса в интернет. Ну и в конце расскажу минусы этого метода. Итак, приступим. Что для этого нам нужно? Сначала нужно зайти на свою страницу ВКонтакте. В правой стороне, в нижнем углу, нам нужно выбрать функцию Разработчики. Нажимаем э, в новой вкладке. нажимаем страницу вот вышла вот такая страница разработчиков нажимаем на функцию документация выходит вот такая барная панель опускаемся вниз нам нужен, нужна функция список методов Нажимаем. Здесь мы ищем функцию stories. Вот он. Нажимаем. В нашем случае мы можем выкладывать как фото get фото также можем выкладывать get видео я буду выкладывать Get видео, буду показывать пошагово, как это делается. Смотрите, нажимаем вот на эту функцию. Чтобы далеко не ходить, нам нужно выбрать кнопку. Я буду кнопку выбирать открыть. Вы можете любую скопировали ее. Вот здесь есть функция link text. Вот сюда мы это вставляем. Дальше идем. Здесь, где bool написано, ставим галочку. Также сюда нужно э, вставить э, свой ID. Открываем свою страничку в Контакте. У кого-то тут будут цифры кого-то будет вот, фамилия там еще что-то то есть без разницы копируем ее вставляем вот туда что дальше нужно uh, link текст мы поставили сюда сейчас нужно нам ссылку прикрепить где же эту ссылку взять заходим на свою страницу Берем готовый пост, который вы хотите увеличить охват этого поста. Нажимаем дату выхода поста. Открывается. И вот эту ссылку мы копируем. И вставляем вот туда. И нажимаем Выполнить. Все. Барную, э, как говорится, стойку загрузили. Сейчас нам нужно выбрать выбрать саму картинку. У меня не картинка, у меня видео. Вот. Нажимаем Выберите файл. Да, у вас э, должна быть подготовлена уже. Картинка или видео. У меня уже подготовлено. Я ее просто беру. Видео загружается в формате MP4. Вы можете почитать, какой размер должен быть. Фото выставляется. Также размер вы можете найти. Так, открыть. Жимаю. Все выставили. Ну и проверяем, что получилось. Открываем. Открываем. Вот мы выложили, как говорится, сториз. Человек, когда переходит на, на кнопку, он попадает на страницу человека и, соответственно, открывается пост, в который мы ссылку закрепляли. Сейчас открывается. Вот, собственно, пост. Человек может по почитать, вот тут у меня э, стоит рассыльщик установлен, то есть человек может нажать, пройти, посмотреть э, предложение, также у вас может то же самое сделать. Вот такой нехитрый способ можете использовать. Э, вот смотрите сами, тут просмотры, лайки ставят люди, то есть увеличение охвата даже. Вот сейчас, если можно открыть, посмотреть, то есть, пока еще нет, нужно чуть-чуть подождать, начнутся просмотры. Также будет аудитория кликать на кнопку и переходить на ваш пост. А минус этого способа. Во-первых, Время. Затратить нужно время, заморочиться с картинкой, с видео, в сторонних сервисах. То есть это время забирает. Нельзя... Еще один минус, нельзя накладывать маски. Опять же, нужно в других сервисах это все делать. Вот я подготовил, у меня это есть. Вот. Ну и, в принципе, больше я минусов не увидел, только плюсы. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться, кто не подписан, ставим лайки. Всем пока.